мир, Salomon X-Drive, чтобы быть точным, FS 8.0, что-то там, Дабл Titanium Ламиней, там, чего-то, как-то это, те лыжи, которые по форме, по фактору, по формату, напоминают очень известные ранее и популярные кассели дура но по катанию <смех> могу сказать, что это, конечно, это не эндура это рядом не лежало с эндура это лыжа, я знаю точно, что в ней внутри нет ничего вообще, никакого ни дерева, ничего интересного нет. Там какой-то фуфлон опихан, она не работает вообще. Она не держит ни вибрации, ни стабильность на скорости, не упирается в коротком повороте. А у нее отсутствующая отдача, она ватная, мятная, бесхарактерная. Вялая, унылая общем понятно, что обычно по слово Унылая добавляют В общем, это отстойная лыжа Пожалуй, подойдет только для Очень не быстрого катания, без разгона В классическом стиле, со спросом задников Для скопления И то это скопление не будет Ни динамичным, ни интересным, ни комфортным Оно будет такое Чисто для галочки, как-то я еду И как-то мне, типа, якобы хорошо Может быть, конечно, можно использовать и как-то тренажер там и пытаться балансировать, ловить эту стабильность, там какую-то хватку. Но катание на них интересно, особенно вот на горных каких-то курортах на больших объемах, на длинных склонах. Нет, не интересно. Возможно, возможно, конечно, возможно на всем. Но никакого ни фана, ни драйва, ни энергетики, ни мощи, ничего вообще нулевая лыжа абсолютно какая-то. Пена макрофлексная по характеру, вялая, унылая. Ну, мне ничего и больше не скажу, никому не рекомендую их. Возможно, в другой какой-то формации, в другом формате они могут быть, конечно, но это уже история других формаций. Все, я думаю, что эта концепция лыж, она просто умирает, потому что, в общем-то, все. Наверное, потому что, почему? Потому что лет пять назад, наверное, это было бы интересно. 10 совсем интересно, а вот сейчас это вообще унылый. Унылая породия на лыжах в этом формате универсалы это участвуют. Все, пойду поменяю их скорее, чтобы просто вот уже да. вот. подписывайтесь на канал, заходите на сайт, на форум. Пока удачного катания!